Брал гейс на чувствование духа. Uh -huh. Выполнял летом в лесу, читал рекомендованную литературу. А как еще можно попробовать перевоспитать сознание, uh -huh. какие методики или магические воздействия возможно через формулы или методивные практики uh -huh. попробовать с целью чувствовать духов природы и домовых? Какие uh -huh. практики попробовать? Во-первых, продолжайте тот гейс, который вы взяли, рано или поздно он непременно выстрелится. А еще очень важно перестать хотеть их видеть. Вот Сейчас попробую объяснить. Дело в том, что когда мы очень чего-то хотим, мы настолько концентрируемся в этой задаче, что оно может рядом с нами сидеть, а мы не видим. Да? Вот, вот такая психика у человека, так вот устроена. Надо расслабиться расслабиться настолько, чтобы понять, оно все есть, оно все здесь, да, и на самом деле не увидеть, увидеть и почувствовать это очень, очень сильно несложно. Точно так же, как несложно увидеть цвет этого стола. Да, надо просто понять, что он цветной. Вот точно так же к миру надо относиться. В нем есть абсолютно все. И если воспринимать мир целостно, то его отдельные элементы сразу появится сразу, вне, вне всяких сомнений. Дело в том, что мы почему их не видим, потому что мир воспринимаем очень сильно дискретно, то есть мы его воспринимаем кусками, не нецелостно, кусочек, кусочек, кусочек, кусочек, а потом склеиваем их своим собственным менталом. А здесь надо отказаться вот от этого видения, вот этих самых кусочков, смотреть на мир целостно. А для этого надо просто расслабиться, надо перестать хотеть просто перестать хотеть и начать просто существовать в этом мире как одна из его частей. Ты наблюдатель этого мира. Законы, выработанные к сегодняшнему дню, говорят, что от точки зрения наблюдателей зависит эффект, проявляемый в этом мире. Поэтому этого, чтобы увидеть эффекты, которые до сих пор тебе были неизвестны, надо перестать быть его наблюдателем, то есть центр мира, тот, кто наблюдает. Для начала попробуй выйти в эфирном теле и посмотреть на себя со стороны. Или попробовать увидеть, увидеть, как тебя видит дерево со стороны. Тебя видит. То есть посмотри на себя глазами дерева, посмотри на себя глазами реки, посмотри на себя глазами травы которая у тебя под ногами. То есть вот попробуй, посиди, помедитируй, войди в состояние травы, реки, дерева и увидь самого себя. И в этот момент чувство собственной важности, которое присутствует в каждом человеке, оно позволяет ему быть наблюдателем этого мира, ЧСВ, оно начнет потихонечку затухать. Это такое шизофреническое состояние сознания, которого люди очень сильно боятся. Называется раздвоение личности. Я вроде бы и в теле, а вроде бы я и в дереве. Да? И, по-первости, может даже сознание испугаться. Поэтому вот нужно успокоиться и попробовать еще раз, и еще раз, и еще раз. И поверь, рано или поздно получится. Рано или поздно получится. Просто перестань хотеть увидеть. Да? Захоти стать тем, что ты хочешь увидеть. И сразу все получится. Не бойся потерять контроль над своим физическим телом, не бойся потерять контроль над своим разумом. Пока мы этого боимся, нам с тела не выйти и чем-то иным нам совсем не стать.